Договорятся ли лидеры России и Украины? Эксперт КФУ рассказал о возможном исходе конфликта. Теперь игра по новым правилам. Центробанк обнародовал новые меры. Не прислоняться, окрашены. В общежитиях КФУ проходят заключительные этапы ремонта. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Элина Шепелева. В Казанском федеральном университете состоялась встреча иранских студентов с вице-консулом Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани Масудом Малаи и советником по вопросам науки посольства Ирана в России Махсеном Наджафи. На вопросы иностранных студентов также ответили проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев и директор Департамента внешних связей ВУЗа Ольга Вершинина. В Анталии завершились переговоры между министрами иностранных дел России и Украины. Мы поинтересовались у эксперта Казанского федерального университета, что он думает по поводу встреч и какие возможные прогнозы событий нас ожидают. Министры иностранных дел России, Украины и Турции провели переговоры на полях дипломатического форума в Турецкой Анталии. Они проходили по предложению турецкой стороны. тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились в вот последние буквально месяцы и недели, ядерную тему в этот, как сейчас принято, говорить, дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы. Также глава МИТРФ заявил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта. Проблема ядерной угрозы в истории международных отношений достаточно не новая. В 1962 году человечество проходило похожий этап на фоне Карибского кризиса. На тот период времени, несмотря на всю тревожность отношений между СССР и США, руководители стран нашли возможность вступить в диалог и выйти из этой сложной ситуации. Что касается текущей ситуации, то, безусловно, ситуация достаточно напряженная, но с моей точки зрения все-таки той эскалации, которая предшествовала, например, событиям Карибского кризиса в настоящее время. Вот. И, кроме того, все-таки большое значение имеет тот факт, что Россия всячески стремится участвовать в переговорном процессе. Вот. И мы знаем переговоры, которые проходили в Беловежской э, пуще, и значит, переговоры вот сейчас только что были приведены... В Турции. Когда хотя бы одна из сторон нацелена на диалог, всегда есть надежда, что можно будет найти компромисс и разрешить ситуацию. В данном случае Россия готова наладить отношения. С другой стороны, нельзя не отметить, что риторика, связанная с нагнетанием проблем Третьей мировой ядерной войны, она все-таки исходит не от российской стороны, она больше исходит со стороны США. Президент Джо Байден неоднократно использовал этот термин – Третья мировая ядерная война. Тут нужно отметить, что сам Байден, он как воспитан в традициях вот этой холодной войны он является политиком который ну, скажем так активно участвовал в той холодной войне которая была в 20 веке и для него конечно вот эта вся риторика она ну, достаточно понятная и он ее использует но тем самым как бы это никак не способствует вот той ситуации которая сейчас происходит на украине Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, после чего был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между сторонами. Затем Республики Донбасс обратились к РФ с просьбой о помощи. И Российская Федерация 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Елизавета Никитина, Универньюз. Центральный банк обнародовал новые правила для россиян. Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает новый порядок выдачи средств со вкладов и счетов граждан. В связи с нестабильной ситуацией в мире, а в частности в России, появляется все больше новых правил во всех жизненных аспектах человечества.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 ставку до 20 процентов годовых это в общем беспрецедентный шаг такого никогда ранее не наблюдалось с тем чтобы во первых обеспечить привлекательные условия для вкладчиков банков для того чтобы они не изымали деньги из банковской системы а наоборот несли деньги в банки это ограничивает э, кредитование, потому что по таким высоким ставкам, безусловно, заемщики будут э, уменьшать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 Сохранять спокойствие, не делать лишних, ненужных движений и перепроверять ту информацию, которая к вам поступает. Не доверять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 В сентябре Казанский федеральный университет начал масштабный ремонт общежитий. Мы уже рассказывали о некоторых нововведениях. Теперь работа подходит к заключительному этапу. Что изменилось, смотри далее. Ремонт в общежитиях Казанского университета подходит к завершению. Еще в ноябре по инициативе ректора Ильшата Кафурова Казанский университет провел замену более 400 метров участка городского трубопровода, подключенного к общежитиям, за счет собственных средств. Ранее выявленные дефекты в общежитии номер 3 на улице Аделя Кутуя, старая плитка, изношенное оборудование и мебель в местах общего пользования полностью устранены на некоторых этажах. Я сейчас живу уже здесь второй год и... До этого здесь было очень, так скажем, некрасиво, все было очень грязно и так далее, но сейчас после ремонта очень приятно ходить по этажам, готовить на кухне. Ремонт постоянно контролируется со стороны, значит, проректор по хозяйственной работе Софи Юлия практически в практически ежедневном режиме. Для того, чтобы мы избавились в достаточно таком активном режиме от эндемичных насекомых, конечно, было бы Правильно, конечно, обеспечить другую логистику для сбора мусора. Поэтому над этим сейчас идет действительно серьезная работа. В некоторых общежитиях инициативу проявили сами студенты. Обучающиеся в Институте дизайна и пространственных искусств, Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, сплотившись, придумали, как обновить старый коридор общежития номер 5 на Гвардейской 32. Все, что нужно студентам, это стройматериалы, это шпаклевки, ну, все, что нужно для того, чтобы сделать нормальную поверхность стены, в этом плане университет закупает им необходимые как бы, строительные материалы. Курирует эти работы непосредственно институт, и с нашей стороны идет курирование для того, чтобы ну, подсказать, как правильно сделать штукатурку на стене и так далее. В целях обеспечения безопасности студентов на кухнях и в коридорах общежитий были установлены камеры видеонаблюдения. По словам директора студенческого городка, ремонт полностью завершится к началу нового учебного года. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. В студии была Элина Шепельва. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!